Семь августа девятнадцатого года. Сегодня третий ад по расчету Ируны Ю. Сегодня нам всем будет легко сосредоточиться на каком-то деле, но и дел будет немало. Много и возможностей, и мыслей, и событий. Постарайтесь не распыляться, а доделывать начатое до конца. Действуйте последовательно, просто не начинайте новое дело, не закончив предыдущее. В семье отношения приобретут некую обозначенность. Если раньше были какие-то непонятные моменты, то сегодня все будет проясняться и уточняться. Для новых знакомств день отличный. Вы как никогда будете блистать во всех отношениях и смотреть можете покорить любого, даже самого привередливого собеседника. В бизнесе все действия, требующие точности, работы на станках или бухгалтерский учет, все это будет получаться лучше, нежели в другие дни. Вот такой сегодня день. До встречи в следующем дне. Буду рада вашим лайкам и комментариям.